Добрый день, уважаемые коллеги! С вами на связи Лотникова Лёля. И сегодня я хочу вам показать, как получить ссылку на интернет-магазин компании Oriflame, на ваш личный интернет-магазин. Этой ссылкой вы сможете работать с любой страны в России. Итак, заходим на главный сайт, на главный сайт компании Oriflame, входим в свой личный кабинет. На этой странице мы с вами находим вот такой раздел, как «Поддержка продаж». Кликаем на него. Слева, где «Поддержка продаж», находим «Интернет-магазин». Опускаемся чуть ниже. «Возможности интернет-магазина» также кликаем. «Возможности очень огромной интернет-магазина». И эта ссылка, вот, ссылка на ваш интернет-магазин. И эта ссылка гарантирует что онлайн-покупатель обязательно перейдет именно на вашу страницу, на сайте компании Reflame, и будет именно ваше имя и отчество, свое, и отчество в качестве персонального консультанта по красоте. Все клиенты, которые зарегистрируются для покупок в интернет-магазине, Арифлейм по вашей ссылке станут вашими, только вашими клиенты. А вы публикуйте, распространяйте вашу ссылку во всех социальных сетях, электронных почтах. В общем, любыми способами, которыми вы только можете. Даже можно в ютубе, там где вы под роликом делаете описание Описание и э, ф, пишите ссылку на на ваш рекрутинговый сайт, туда же можно вписать и ссылку э, на ваш интернет-магазин. И ваши продажи, и ваши клиенты очень быстро будут вас находить, и ваш товар, товарооборот будет быстро увеличиваться. Я думаю, видео было полезным. С вами на связи была Лотникова Люля. Удачи!